Так, ребят, второе видео. Ну, тут уже будем заниматься сведением. А, так, в прошлом видео я уже лимитер выставил, немного поднял по громкости. Все, идем дальше. Делать буду немного по-другому. Не так, как я сводил этот а, трек. По-другому. Так, заходим в effects. Это от Waves. Да, вот такой плагин у нас. Effects. А, выключаем все вообще абсолютно кроме эквалайзера. А, то есть нам нужен будет только эквалайзер. Тишка, ты в этих разговорах стал высоким слишком, ведь скорый поезд проживет, тот не остаться п лишним копылетует а под воротами. Добавляем ясности высоких. Рамно мы все сброджи, братишка, ты в этих разговорах стал высоким слишком, ведь скорый поезд проживет, тот не остаться п лишним копы. А... Добавляем минус по громкости чуть. -чуть. Полетует по дворам, все сброжи, братишка, ты в этих разговорах стал выс... Пока пойдет. Повешаем. Заходим в мастеринг. Выбираем Мазарати, Ставим сразу на, мастер, на мастеринг. Здесь пресет. Как я уже говорил про него, это ходячий пресет сам. Тут все эквалайзеры, все уже как бы выставлены, Нам вот надо только пресет выбрать. И чуть-чуть поддобавлять там. Всё, высоким здесь. слишком ведь скорый. Просто двулям поезд проживет, от не остаться плишним копы лютует. По дворам, но мы все сбросим. Тише, братишка, ты в этих разговорах стал высоким слишком ведь Все, вот так пойдем. Ведь скорый поезд проживет, от не остаться плишним копы Все как бы ничего, но все равно слышен вот этот нос. Мне он как бы ну, не особо нравится. Поэтому сейчас помониторим все это дело и вырежем, что нам не надо. То есть сразу я знаю то, что уберу примерно до 200 килогерц комнату. Петует по дворам мы все Дистанцию держи, братишка. Ты в этих разговорах Здесь что у нас? Это сразу убираем на минус тридцать децибела Скорый поезд проживет, тут не остаться. Здесь тоже. Убираем. тует по дворам, мы все Танцу держи, братишка, ты в. И чуть-чуть вот здесь. этих наверное. разговорах стал высоким слишком без него. Слишком ведь скорый поезд без проживет, от не остаться плишним. Ко полетует по дворам, но мы все сбро. Стал чуть потише зажат, но мы это компенсируем э, с остальными плагинами. Так э, после чего я повешаю вот такой плагин, которым часто пользуюсь. Сразу 500 чуть-чуть отсеиваем. 250 тоже, 2 по-любому, железо не очень. Бросим. Наверное, я еще здесь, в районе 2000. Семь-тиш, дистанцию держи, братишка, да, да. ты в этих разговорах стал высоким, слишком, ведь скорый поезд прожует, тут не остаться, плишним. копы по дворам, нам. мы все сбросим тиш. Дистанцию держи, братишка Ты в этих разговорах стал высоким Слишком, ведь скорый поезд проживет тот не остаться Пле... mm -hmm. Все, так А здесь мы добавляем 4000 Для ясности Плишним копа копы летуют по дворам Мы все сбросим Тиш... Дистанцию держи, братишка Ты в этих разговорах стал высоким Слишком, 8. ведь скорый Тоже поезд проживет тот не остаться Неписка По дворам нам все сбросим без него просим тиишь В этих разговорах стал высоким слишком ведь скорый поезд проживет от не остаться п лишним копы под подвод более меня диссер, стандартный стандартная waves тоже все waves пока меня это все устраивает я буду им пользоваться этим пакетом в этих разговорах выставляем такую полосу и тут уже частоты выставлены они меня устраивают как срезаются на них ты стал высоким слишком, ведь скорый поезд проживет, тот не остаться по лишним копа летует. По... То есть этого достаточно будет. Слушаем. Ты в этих разговорах стал высоким слишком, ведь скорый поезд проживет, тот не остаться по лишним копа летует. Mm -hmm. Идем дальше. Дальше у нас будет компрессия и такая легенькая. Тут по дворам, но мы все сбросим ти. Просто мне нравится сам чуть поджатый звук такой, поэтому я всегда добавляю. <coughs> так. Атаки немного. Релиса тоже. Рейшо дистанцию держи братишка два слишком да, высоким слишком ведь скорый поезд пошел, проживет от не остаться п лишним. коп полетует по дворам на мы все сбросим тишину да Дис... но мы с дистанцию держи братишка ты в этих разговорах стал высоким слишком ведь скорый поезд проживет от не остаться плишным коп все так эм, добавим еще один компрессор Рвокс, поставим здесь. по дворам. Здесь делаем вот так вот, потише, прям капец, и будем вытягивать звук. Держи, братишка, ты в этих разговорах стал высоким слишком, ведь скорый поезд проживет, тот не остаться лишним. Копылетают по дворам, но мы все сбросим тиши. Дистанцию, держи, братишка, ты в этих разговорах стал стал высоким слишком, ведь скорый поезд проживет. Вот если можете услышать, на заднем, вот как бы шум такой есть. От не остаться, вот, плещ... если мы чуть-чуть загрань выйдем, по дворам, все сбросим, ее тих... больше не будет. То есть вот почему я пользуюсь вот этим рычагом. Тишка, дистанцию держи, братишка. Ты в этих разговорах стал высоким слишком, ведь скорый поезд прожьет, тот не остаться плещ мне нужен какой звук мне нужен звук чтобы он как бы блин звучал прям вот прям перед глазами почти чтобы вот вытянуть его вперед прям вот тут вот, вот чтобы прям в башке звучал сделаем так создадим моно эффект канал моно только в моно будет параллельная компрессия вешаем сюда вот такой вот плагин Крутые настройки прям выставляем. Вообще хорошую компрессию. Атаку и релиз по минимуму. Вот. И на общую обработку в сенсы закидываем. Все, закинули его. Дистан и давайте послушаем. И просто здесь подмешиваем, насколько вам надо. По дворам, мы все Тиш... Дистанцию держи, братишка. Ты в этих разговорах стал высоким слишком, ведь скорый поезд проживет от не остаться плишным. Копа летует по дворам, но мы все сбросим тишину. Дистанцию держи, братишка. Ты в этих разговорах стал высоким слишком, ведь скорый поезд проживет от не остаться плишным. Копа летует по дворам. Все, вот так меня в принципе устраивает. Ну, можно еще попробовать закинуть сюда а, вот такой компрессор. Слышите шум? Это из-за аналога. Выключаем аналог? Нету шума. Ты в этих разговорах стал высоким слишком, ведь скорый поезд проживет от не остаться плешным, копалют... Тут сильно громко, отпут, выходной сигнал. Летует по дворам, но мы все сбросим тишь. Дистанцию держи, братишка. Ты в этих разговорах стал высоким слишком, ведь скорый... Все, ну, Можно чуть-чуть дески подрезать можно второе повесить плагин дески скорый он. поезд проживет тот не остаться лишним копа летует по дворам но мы все сброс то есть без обработки восемьтиш дистанцию держи братишка с обработкой станцию держи братишка ты в этих разговорах стал высоким слишком ведь скорый поезд проживет тот не остаться лишним копа летует по дворам но мы все сброс то есть разница есть в принципе, он уже сидит в минусе. Меня это устраивает. Вообще, надо делать как? Надо сводить так, чтобы не надо было в минусе ничего вырезать, там, компрессировать под вокал. Это там в каких-то крайних случаях. То есть, вот свели вот так вот, чтобы оно звучало. Без всяких вырезов, чтобы не терять качество минуса. <coughs> все. Вот и все сведение. Третье видео будет уже по эффектам, скорее всего. Или там даблы, как буду дабл оббатывать или... Бэки. Ну, в общем, дальше будет больше. Все. Подписываемся на канал. Ждем новое видео.